Я хочу сегодня поговорить про Божью любовь, про вечную жизнь, и про то, можем ли мы потерять спасение. Мы немного исследовали эту тему в домашней группе, להבין, לשмوع, ברחבה, я думаю что очень хорошо услышать понять и опять расширить свое понимание этого вопроса а знак но нетбасе соаль посуще кульх мамаш маки мо то и и мы сегодня будем основываться на месте Писания, которое все знают. Я надеюсь, что вы все его знаете. Возможно, сможете сказать его наизусть. Это Иоанна 3,16. Кто-то знает этот стих? Ма. От ехедо, ха Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. פה, אומר, вот так Иоанн начинает э, и говорит, Ибо так возлюбил Бог мир. Он, אומר, Ко агав, Он так сильно возлюбил этот мир, ועזו הוא מנסה לתאר בעצם במה את בתה אהבה של אלוהים. ובאמת כדי להבין את אהבתו הגדולה, אנחנו любовь. להבין בכלל על מה מדובר פה. אז אנחנו רואים פה מצד אחד את אלוהים. ואת מי אוהב? את אולם. כשאנחנו מדברים על אלוהים, אנחנו מבינו שזה משהו בKLAL גדול וليומ מובן. Когда мы говорим א богים, мы nie w pełni, даже po nimаем, na sko ka on wielik i nie w zmożno jego po niąć i po stić. że barajet kol a shamaim va'aretz. on tod kto Видели? по клюмке, в городе мы в основном не видим звезды, потому что город сильно освещен. А если вы поедете в пустыню или в вы увидите звезды. телескоп,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 и я могу сказать, что у нас нет достаточно слов, чтобы описать его. И мы только можем примерно понять, как мы сегодня пели, ты свят ты в языке И вот написано, что такой Бог возлюбил этот мир. И для того, чтобы понять Его любовь, нам нужно понять, что это за мир. Нужно представить себе, понять эту разницу между Святым Богом и этим миром. Пам Шауль это когда Когда-то в своих посланиях Павел написал, «Не любите мира» и все что в мире. Мы знаем, что этот мир грешит. Он упал в грех, он находится в рабстве. Мы видим все катастрофы, которые происходят. Мы видим зло этого мира. Это кас. Мы видим это его гнев и ненависть. И это происходит во всяком месте. Войны и все плохое. Мы видим, насколько этот мир испорченный, и он опустился уже ниже некуда. «Люди со своими слабостями, с плохими и, с, плохими, и кохотями, с преступлениями и злом». Это вот такой мир. И вот Святой и Чистый Бог. И Он говорит, «Несмотря на все это, Я люблю свое творение». И Я хочу сделать для них кое-что. И все это он знал заранее и сделал определенную программу. Он знал, что этот мир он он... пойдет в грех и что человек согрешит. И что грех наполнит этот мир. И он заранее подготовил программу. واز... И он сказал, я люблю тебя человек. Я люблю тебя такую, какая ты есть. Неважно, что ты делаешь. Неважно, чем ты занимаешься. Насколько ты согрешил. Я люблю тебя. я хочу изменить твою жизнь. И из-за этого я кое-что сделал. То есть Бог любит каждого человека. Любит тебя таким, какой ты есть, и его любовь, безусловна. Он написано, что Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Он первый возлюбил нас, когда мы еще не отреагировали. Не из-за каких-то действий, которые мы сделали. Не из-за того, что мы могли что-то достичь или достигли. за что и и важно понять, что его любовь бесплатная, Лилет безусловная. Он, тебя ты, Он тебя. принимает тебя таким, какой ты есть и хочет изменить тебя. и акадош а и когда мы понимаем э, этот мир и Святого Бога, мы тогда начинаем осознавать, какова его любовь. Потому что между Богом и миром э, образовался огромный разрыв. И что он сделал? Написано, что возлюбил своего единородного Сына. Бно Яхидо. Его Единородный Сын. Иногда сложно понять, что значит Сын у Бога. Но написано, что этот Сын пребывал в недре отчим, был внутри него еще до того, как началось творение. И тогда Бог отдал его, и тогда он появился. И написано, что Бог не сотворил его, а написано, что он родился. Все творение — это что-то, что было сотворено из ничего. אבל в альбе налоимо, а я бивним воупашут ядца. Но Боже сын всегда прибывал и он просто вышел. Там ме ди мене догмана гид И шаше б район єш мишу бифним Вот навєшу бар. Береенная женщина есть плод. У немца бивнимщам колля зманеа. Он все время находится с ней. Сложно нам понять. за что иллюстрация казалась. Небольшой пример может быть для того, чтобы немножко понять. Вас у И вдруг он, когда уже он был там, он выходит наружу, он рождается. И поэтому во многих местах он написан как первенец. Вас нет то, абе наа гув шило тайхичило и вот своего единородного единственного сына он отдает за этот падший мир. Что значит, он отдает? Мы знаем историю того, что Ишо прожил своей, провел своей жизни. Это сина Клапав. Ненависть, которая была к нему. Это дворим араим, Удам, Все зло, которое он пережил на своей плоти и крови. Каким образом предали его, каким образом отвергли его? Клумар машук кадош выгадоль, Кто-то великий и святой. Питом нетха Вдруг отвергается этим грешным миром. Нетха алядея брияцма отвергается своим же творением. Но такова была программа Бога. И какова была программа, и что Он хотел от нас. Написано, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы говорим про вечную жизнь. Амиле азот, зе хай ле хай тамид. Что такое вечная жизнь? Это ты живешь во веки веков. Всегда. В бенадам, умет физит. Но мы знаем, что человек живет, потом физически умирает. Мы верим, что его душа или его дух продолжает жить. Находится где-то, неважно где. После этого есть суд, когда все воскресают из мертвых. И тогда есть суд, и после этого люди идут или в ад, или в рай. Что происходит в аду? <можевые коты> Он во веке веков или нет? <говориш> Скажите, что вы думаете? Да или нет? Есть разные мысли. לרוב, מה שאנחנו רואים בכתובים, יש הבנות שונות. יש רזные פנימים, но то, что мы видим в פיסנиях, שגם גיינום, וגם, נקרא לזה, חיים עם אלוהים, זה לאולי, מאי אולםים, То есть, то, что мы видим, вечная жизнь с Богом, то есть, Рай, или ад, это вовеки веков. חיי אולם, גם פה וגם שם. и там вечно, и там вечно. אבל אלוהים אומר, לא, אני נתתי חיי אולם но Бог говорит, я вечную жизнь дал тем, которые верят в меня. И чтобы увидеть, что значит вечная жизнь, нам нужно увидеть другие вещи. У котев по в б берусит, У котев шело йовад, кола моиминбо на русском здесь написано чтобы не погиб не не потерялся не погиб всякий верующий в него. ешь маша царих им что это должно произойти с этим грешным миром если они не поймут и не поверят в того кто есть божий сын у он должен э, потеряться мазам бедюкаляот что значит uh, слово потеряется, потерялся? <website> <aquedon> uh, мы в uh, Писании слову авадон или приисподнее видим два. Авадон. Uh, два uh, значения. Ихадме амако, ешкама макомоче малах, малах В одном из мест говорится, что авадон это Ангел... Ангел, чего? Смерти? Бездны. Ангел Бездны. Давайте мы прочитаем Откровение, 9 глава, 11 стих. Царем над собой она имела Ангела Бездны. Имя ему по-еврейски Аводон, по-гречески аполеон это ангел бездны. Авадон. И в книге Иов есть тоже стихи, которые говорят про Авадон. Второе понимание, это речь идет про какое-то место. Место, которое ниже или хуже, чем бездна. Место, которое уже конечное, и дальше никуда двинуться невозможно. Давайте откроем Откровение 17 главу. для авадон».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 В 11 стихе тоже написано, и пойдет в погибель. То есть это какой-то конец, какой конец всего. И то, что Бог говорит, что этот грешный мир в конце концов пойдет в погибель. И он говорит, поэтому я не хочу, чтобы это произошло за котов бы Написано во втором В третьей главе. Пасок Тейша. אין נדונאי מאחר בדבר אשר הבטיח כמו שיש החושבים זאת לאיחור אלי שהוא מעריך אפוא לנו אינו רוצה שיבד איש אלי שהכל יבוא לידי תשובה не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают о но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Одпом, иабэд, Он не хочет, чтобы кто-то э, погиб. Но чтобы все покаялись. Чтобы все поверили в Божьего Сына. И для того, чтобы у них была вечная жизнь. Мы поняли, что есть погибель, авадон, какое-то окончательное место. Это то, ждет всех абсолютно, потому что все абсолютно согрешили. Но есть другое место. Есть место, которое отличается от погибели. Это то, что Бог хочет дать верующим в Него. Это называется вечная жизнь. Это не только вечная жизнь, что ты вечно живешь. Это что-то намного больше. Мы прочитаем Иоанна, 17 -я глава. Я не могу найти это место, там написано «вот вечная жизнь». Иоанна, 17 глава, 3 стих. Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога и посланного Тобой Иешуа Мессию. С Это вечная жизнь, это не жить во веки веков. Или что это Но это знать истинного Бога и посланного им Иешуа Мессию. И здесь возникает вопрос, что значит «знать его»? Это не то, что я от кого-то про него услышал. «Знать» — это именно на иврите слово «знать» — очень тяжелое слово в Писании. Когда говорят слово «знать», это также означает интимную связь. И познал Адам жену свою Еву. И родила она Каина и Авеля. Когда мы говорим про познание, познание Бога, говорится про личную, э, э, личные отношения с Богом. И с, Богом, и, с и с Богом, и с Иешуа. И что значит личное отношение? Во-первых, это у тебя есть личное отношение с тем, с кем ты проводишь время. Так чего? Подумайте просто про человека какого-то. Мимо проходит человек, и другой у тебя спрашивает, ты его знаешь? Вернее, не то, что он спрашивает, ты его знаешь, он говорит, ты с ним знаком? Он говорит, нет, я не знаю, тогда тебе описывают его. И он говорит, да, мне кажется, я с ним знаком, может быть, не близко знаком, но я слышал про него некоторые вещи. Но если у тебя с ним личные отношения, что происходит с человеком, когда ты хочешь с кем-то познакомиться? Каким образом происходит знакомство, скажите? ما, ما коре? Ну, как רוצы? люди знакомятся друг с другом? Что, если я хочу с кем-то познакомиться, что я должен сделать? не в то, там отхили интернет, за Ты с ним э, встречаешься, узнаешь его имя. Сегодня можно общаться по WhatsApp, по социальным сетям. Ты пытаешься узнать этого человека, что он проходит, чем он живет, что он думает. Каково его видение этого мира. Что он прошел в этой жизни, что что он любит, что он ненавидит. И Чем больше мы встречаемся, тем лучше мы его знаем. Если мы встречаемся с ним лицом к лицу, мы можем увидеть, как он реагирует. А толлоруэ это хушоче Когда ты переписываешься с кем-то, кто живет в другом городе, в другой стране, ты не видишь его эмоциональные переживания, ты видишь только то, что он пишет в тексте. Но лицом к лицу это совершенно другое переживание. И то же самое происходит, очень похожа такая связь на связь с Богом. У нас нет слишком много способов, как узнать Бога. У нас есть Писание, Божье Слово. Потому что через Божье Слово мы можем узнать его характер, что он любит, что он ненавидит, как он реагирует на разные вещи. И также написано, что вера происходит от слышания, а слышание приходит от Божьего Слова. Когда мы читаем и углубляемся в Божье Слово, мы тогда лучше начинаем узнавать Бога. Когда мы приходим перед Ним в молитве, изливаем перед Ним свое сердце, учимся его слушать, это также приближает нас к Богу. Но что самое главное здесь? Написано, что когда кто-то знает другого, всегда есть плод. И, что? И, нол нолад бен. «И познал Каин свою жену, и она э, зач зачала и родила сына». Мешане и это то, меняет их, это то, что отличает их». При, при. «Есть Если у нас плод или нет у нас плода?» Потому <ыслуживаю> что если ты не меняешься и продолжаешь делать то, что ты делал, тогда нет у тебя никакой веры. И мы очень много читаем про плоды Духа. Когда мы читаем про отношения с Богом, то Он дает нам свой Дух, Дух от Него, который меняет нас и тогда всегда должен быть какой-то плод этого Духа. И в послании Галатам есть список плодов Духа. Написано про любовь, про терпение, про долготер... okay. долготерпение. Долготерпение — это что-то, что очень важно для нас. Это то, ты реагируешь на две вещи? на разные ситуации, и на разных людей. Иногда мы находимся в сложных ситуациях. Тогда, когда мы страдаем лаках тыи и тогда Бог дал тебе долготерпение чтобы ты научился черпать силы во мнеах понах дихлит долготерпение здесь очень важно мы учимся побеждать и сложной ситуации врот и всегда потому и относительно других людей, есть много людей, которые нас раздражают. Я сегодня ехал на машине в общину. И всегда, И всегда на красный свет останавливается какая-то машина. Ну, заутореха. царь дом, и есть ярок, И, ну, ехала передо мной машина, которая остановилась на красный светофор. Загорелся зеленый, и он продолжал стоять. Азу он окей, Он стоит. Я начинаю сигналить. Он продолжает стоять? он мемших, носит. как Он потихонечку как будто специально потихоньку. Берамзора На следующем... В светофоре происходит то же самое. И на третьем тоже. Я уже сначала немножко раздражалась, сейчас очень стал раздражённый. Беглячь, no, что я готовил эту проповедь, я помнил про долготерпение. Я сначала хотел так засигнали, чтобы он все понял. Воз, но, لا, но, под... להיות, בסדר, но, но, но потом я вспомнил, было про терпения, и понял, что мне нужно себя в руках держать. Also, когда мы вкушаем Божье Слово, оно находится у нас в голове. И иногда именно то местописание, которое, возможно, ты читал сегодня утром, может предотвратить какую-то беду. Но если ты <laughs> не прочитал и не изучал, то ты ведёшь себя соответственно, если бы я не готовил проповедь, я бы очень сильно сдился. Он просто. я рамзор, это шинуй. Это плоды духа, мы должны видеть изменения. То а никуда хрона за маше амарти. Аим анахну яхолим обед. И я вижу, что у нас занимает немножко больше времени, но я хочу коснуться последнего пункта. Можем ли мы потерять тот дар, который Бог дал нам? Можем ли мы потерять спасение? И здесь тоже есть разные мнения. Есть люди, которые говорят, что если ты один раз поверишь, верил в Иешуа и принял спасение, то это во веки вечные, и ты не можешь его потерять. А есть мнение, что ты, да, можешь потерять спасение. И мое личное мнение, которое основано на некоторых местах Писания, что человек, да, может потерять спасение. Как это происходит? И почему это происходит? Как я уже сказал, Бог дает нам спасение бесплатно и безусловно. И нет условий для принятия спасения. А когда мы начинаем жить в вере, мы начинаем делать разные вещи. Мы можем изменяться, мы можем служить. Мы начинаем верить в одни заповеди больше, в другие меньше. Есть, есть что-то, есть жизнь. Но есть что-то, что может отдалить нас от Бога. И эта вещь ⁇ это грех. Если мы, будучи верующими, как написано, произвольно грешим, написано в Слове Божьем, что больше не действует для нас жертва за грех. Так написано в послании евреям однозначно. אדам של ישוע, אדам של הקורבן לא עובד יותר. Что кров ישוע, кров ויצerת ישוע, dla произвольно грешащего больше не работает. Эли катувщия рак харон адунай я воля у тобе надам. Написано, что гнев Бога на этого человека. אני תן לכם דוגמת, תזכרים כי אמ ישראל, אָיָן יִחְנַס לְאֵרֶץ קְנָאָן, אֲיִוּ קָרִים פֹּא אָמֹונ אָמִים. Я дам вам пример. Когда народ израильский зашел в обетованную землю, здесь жили э, много различных народов. Почему Бог их всех изгнал? Скажите. Скажите они были идолопоклонниками. Есть еще мнение? они делали такие вещи ужасные против божьей воли и написано что бог терпел терпел терпел пока гнев его не преисполнился. и на они там и uh, тогда Бог сказал народу Израиля, все эти народы я изгоняю перед лицом твоим. И, <и, <и я тебя ввожу в эту землю. Чтобы ты был здесь, и жил святой жизнью, и жил по воле моей. Сегодня мы говорили, когда у нас была недельная глава. Что Бог дал другие законы, не э, законы этих народов. Но он говорит: но ну, если ты продолжишь грешить и жить так, как жили они, а за хами Тогда я тебя тоже отсюда выгоню. бы история. И это то, что произошло, и мы видим это до сих пор в истории. бы коля Весь народ израильский, все евреи э, живут во всех странах этого мира. там. Потому что Бог когда-то изгнал еврейских отсюда за их грехи. Поэтому, если человек продолжает грешить, он может потерять свое спасти. Я хочу прочитать стих, даже два. Есть несколько мест Писания, где говорится про то, что как можно, чтобы тебя вычеркнули из книги жизни. Первое написано в Исходе, 32 глава. Прости им грех их, а если нет, то изгладьте меня из книги твоей, в которую ты вписал. Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо мной, сглажу из книги моей. Сина умер Мише хата, ани мисефер Бог сказал: того, кто согрешил, того я изглажу из книги моей. Дугма медаберет има йоханан. Еще один пример в Откровении, когда Иешуа разговаривает с Иоанном. Он говорит. Рега запасок. Третья глава Откровения, третья глава. 5. Пятый стих. Побеждающий облечется в белой одежды и не изглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его пред отцом моим и перед ангелами его. Здесь мы видим противоположность. Он говорит, тот, кто будет стоять до конца и победит, того я не изглажу из книги моей. Потому что в контексте написано, что он приходит и предупреждает людей о различных вещах. И он говорит, если ты изменишься, я тебя не изглажу, а если нет, то тогда да. Но в конце концов, я זה משלו פשאר לאגיד, משלו יישו או אומר. וв конце я хочу напомнить вам одну притчу, которую нам рассказал Иешуа. Оомер, что бесофוש אל Он говорит, что в конце многие придут ко мне и скажут: Господи, Господи. אני אגיד להם, אני לא מכיר אותם. И тогда он скажет: Я вас не знаю. Оомер, Он говорит: Отойдите от меня. אֹסֵי Все делающие безакония. Он говорит, а, тогда они скажут, как отойдите? Мы ведь именем твоим молились. И даже бесов изгоняли а твою, И пророчествовали во имя Твое. А как ты говоришь, что ты не знаешь нас? זה גם מצורב שיחול לאזכיר אותנו היום. זה то состояние которое может нам напомнить нас сегодня. есть аношим שיחולים לדבר לקיילה. есть люди которые могут прийти в община. которые могут пророчество. שיחולים которые могут действительно производить какое-то служение Богу. לִיּוֹת כדושים. быть цветными. они думают. אבל בּהוֹת זֶמַן לִאָסֹט. Но в то же Реша. время делать беззаконие. То есть грешить, произвольно грешить намеренно. И иногда речь идет не про какие-то мелкие грехи, а про тяжелое нарушение Божьих заповедей. לא מדובר פה זה שאני מבין מצווה ככה על כשרות או המצווה לחגוק או לא Здесь не говорится про кашрут и Здесь не говорится про то, как я понимаю, פרזנות так или иначе. כי אלוהים אומר, מי שאימין בישוע, и ваша. Потому что Бог говорит, что тот, кто поверил в Иешуа, и возможно не получил откровения относительно какой-то заповеди, он да получает спасение. поход. Делает он много или делает меньше? Катувшая бы Написано, он меньше наречется в Царстве небесном. Авалимата осе хед Делаешь тяжелый грех. Тогда ты будешь отделен от entonces, Бога, тогда ты потеряешь свое спасение. И тогда твое имя изгладится из, вечной, из книги Вечной Жизни. Можем ли мы потерять спасение? Мой ответ – да. Но если si ты держишься Бога, и ты действительно любишь Его, то ты будешь так, как описывает Шауль в Римлянах, ничто не отделит нас от любви Божьей. Ни высота, ни ширина, ни власти, ни силы. Даже если есть грех, который преобладает над тобой, но ты всеми силами пытаешься бороться с ним, и просишь силу Бога, и ты борешься, тогда Бог даст тебе преуспеть. «Авалим Но если ты специально знаешь, что ты грешишь и продолжаешь грешить, это что-то другое, тогда ты идешь по, ты идешь по И Моя молитва, что Бог дал нам силу, чтобы мы могли измениться, чтобы мы могли видеть Божьи плоды в нашей жизни. Чтобы мы могли улучшить свои отношения с Богом, чтобы мы не то чтобы где-то знали его, были с ним, а чтобы мы лично были мы знали Бога. Давайте мы встанем и помолимся. Оба, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово. И мы благодарим Тебя за то, что Ты милостливый и долготерпивый Бог. Мы сейчас приближаемся к празднику. День суда, день искупления. И В Иешуа ты даешь нам спасение. И даешь нам прощение грехов. Помоги нам любить Тебя. Помоги нам стоять в Твоем завете. И помоги нам строить личные отношения вместе с Тобой. Мы слабые люди, мы нуждаемся в Тебе. Измени нас Отец наш. И дай нам силу противостоять всем вещам, которые отделяют нас от Тебя. Туда лиха, Благодарим Тебя во имя Ишуа. Аминь. Амин.